Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. А Сегодня я хочу вам рассказать, а как мы зарабатываем а, в нашем фонде, а какие у нас есть возможности, какие у нас есть площадки а, для заработка денег. А, и сегодня поговорим о, о нашей новой площадке, которая дает огромные а, возможности а, зарабатывать а, очень большие деньги, ребята. Ну вот только что перелив прилетел, и 100 тысяч на баланс для вывода. С перелива. Давайте, кому нужны деньги, приходите в команду, работаем командой. И досмотрите ролик до конца, сейчас возможности есть. вам рассказать о площадке Golden Ring Mini и о площадке Golden Ring. Какое у нас здесь идет шикарное движение, вы даже не представляете. Кто еще не активировал эту площадку Golden Ring Mini, нажимайте вкладочка Golden Ring Mini, опускайтесь вниз и выбирайте на свой выбор по своей финансовой возможности вход. сумму входа 2000 рублей на удвоитель, либо 4000 тысячи на... Второй стол Golden Ringа. И таким образом вы начнете здесь зарабатывать действительно очень хорошие и серьезные деньги. Вот посмотрите, насколько здесь все просто. Вы видите себя наверху, приглашается два человека, либо идут переливы от спонсора, и вы уходите сразу на второй стол Golden Ringа. Посмотрите за это время, сколько раз у меня закрылся. Второй стол Golden Ring. А это приходит всего-навсего, неважно, на первое, второе, третье, четвертое место на любое первый человек от вас сразу идет реинвест. В этот же стол, понимаете? В этот же и реинвестами управляет ваш спонсор. Будьте с ним на связи. И тогда у вас все будет быстро, четко, круто закрываться. Второй человек приходит в ваш стол, вы тут же получаете 3 700 на баланс для вывода. А 300 идет на активацию клевера мини. На клевере мини вы будете получать реферальные и линейные начисления до третьего уровня в глубину. Это и будет ваш стабильный пассивный доход. Придет третий человек, 4000 пойдет на баланс накопительный. Придет четвертый человек, накопится сумма 80 рублей, и вы тут же сразу перейдете на Golden Ring 3, где под вас придет вот сюда первый человек, неважно, но первый, от вас опять пойдет реинвест в эту же матрицу. Второй человек приходит, вы получаете 1000 на вывод. У вас происходит активация площадки «Клевер», где вы уже будете получать реферальные и линейные также до третьего уровня в глубину, но уже почти по 1000 рублей за каждого человека. Из них будут складываться серьезные деньги. Как только придет к вам третий и четвертый человек, обратите внимание, вам принесут 8000 плюс 8 тысяч, и плюс 4 вот с этого места придет тоже в накопление. Будет сумма 20 тысяч рублей, и вы перейдете автоматически на площадку Golden Ring. Там движение, ну, очень большое, потому что людям действительно нужны деньги. И если вам нужны деньги, вы активируете эту площадку, переходите следом за нами, включайтесь в движение на площадку Golden Ring. Это всего-навсего, вот они, всего три стола, которые работают по этому же принципу. Пришел первый, от вас реинвест, он идет в эту же матрицу, мы здесь полностью перемешиваемся структурами. Поэтому это очень круто. Приходит второй человек, вам сразу же на баланс для вывода падает 20 тысяч рублей. Третий и четвертый накопится сумма 40 тысяч рублей, и вы переходите на площадку Golden Ring 2, где вы тоже будете получать доходы. Пришел первый человек, а от вас реинвест в этот же стол. Второй пришел, вам 40 тысяч идет сюда вход, 20 вам на баланс для вывода, а 20 они приплюсуются к третьему и четвертому человеку для того, чтобы накопилось 100 тысяч рублей. И вы переходите на последнюю, заключительную площадку Golden Ring 3. На этом столе все на вывод. Пришел к вам первый человек, даже ваш собственный клон. Вы управляете своими клонами, даете им направление. И от вас идет реинвест. К вам приходит первый человек. Вы получаете 80 тысяч рублей на баланс для вывода, и от вас идет 10 клонов на площадку World Money 1 стол, 1 клон в 4 стол и 50 клонов на площадку PAID. Ну, шикарно ведь... А? шикарно очень быстрые серьезные доходы вот сейчас на данный момент вот буквально полчаса назад ко мне прилетел а, клон реинвест нашей администрации встал ко мне получается это у меня было первое место второе вот этот реинвест он стал как третье место и он принес мне на баланс для вывода 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей понимаете это уже Пассивный доход. В скором времени придет еще человек и принесет мне вновь 100 тысяч рублей. А у меня есть еще места. И у вас также будет. Разберитесь, пожалуйста, в этой программе. Если только вам действительно нужны серьезные деньги, начинайте работу, включайтесь в наше движение. Поймите его наконец. Сами по себе деньги не появляются. Нужна активность нужно общение среди людей и давайте как можно больше информации о нашей площадке потому что возможность вот действительно шикарная ну нет у вас этих 20 тысяч рублей пожалуйста переходите а, на площадку golden ring Mini, активируйте 2000 рублей удвоитель хотите сократить количество приглашаемых людей. Активируйте, пожалуйста, стол за 4000 рублей. Начинайте движение. Но ну, если у вас даже нету вот этих несчастных 2000 рублей, в нашем кабинете есть площадка БХОМ, антикризисная программа, где всего навсего всего два стола. Вход составляет 500 рублей, активируйте стол за 500 рублей, начинайте движение, начинайте работать, заработайте на этой площадке и активируйте площадку Golden Ring Mini. Вливайтесь в нашу команду, начинайте зарабатывать серьезные деньги. Если только у вас возникают какие-либо вопросы, ну не стесняйтесь, звоните в личку, я отвечу на все ваши вопросы.